Всем привет. А, всем привет. А, одну штуку можно сказать точно по итогам этого фестиваля. Когда-нибудь мы научимся делать онлайн-трансляции из зума в YouTube. Сегодня это не получилось. Ну и ладно, в следующий раз получится лучше. Это видео, которое вы посмотрите в качестве завершения фестиваля «Кубит» в 2020 году, и меня зовут Тимур Жабаров, и я генеральный директор смарт-курса, и мы вместе с командой «Арконик» и несколькими другими командами прекрасных ребят постарались сделать так, чтобы последние пару часов были для вас максимально полезными для того, чтобы почувствовать чуть лучше, подумать чуть лучше, подольше, про стем профессии про ближайшие шаги в, в своем развитии, а, поз, позадавать себе вопросы, выделить 25 минут, 50 минут, полтора часа времени на то, чтобы спросить себя, о чем мне правда хочется делать, и подвести некоторый внутренний итог а, целого года работы внутри программы «Люби-делай». А, я очень рад, что это, в общем, случилось потому что в текущих условиях, когда а, все очень быстро меняется и не очень понятно, что, что, что действительно будет происходить завтра, а, я очень рад, что у нас получилось такое мероприятие все-таки собрать. А, у меня есть только расстройство от того, что у нас не получилось собрать мероприятие вживую и увидеть все эти 400 человек, а, и вам не получилось увидеть друг друга. В одном большом зале, как мы это делали в прошлые годы. Очень надеюсь, что в 2021 году пандемия отступит. И ли мы научимся создавать опыты дистанционные, которые будут создавать ощущение единства для большой группы людей. Вот. Я хочу еще раз, друзья, поблагодарить вас участников программы Люби Делай, команды, которые учителей и школы, которые в, в этот вот очень сложный год выбрали проявить больше, дать больше энергии, сильно проявить отвагу и продолжить проводить программу, которая изначально рассчитана для живого взаимодействия внутри, внутри класса, в дистанте. Вы огромные молодцы. Огромное спасибо вам, ребята, за то, что в эту программу включались, потому что я прекрасно понимаю, что 100-500 тысяч разных штук, которые свалились на вас в онлайне за последний год, никто, в общем, на это не подписывался, никто к этому не был готов. Uh, и вообще, этот год поставил огромное количество разных вопросов. Никто не обещал, что на них будут простые и понятные ответы. Uh, в следующем году мы, я надеюсь, продолжим uh, работать с, uh, вместе с вами и с другими школами, с другими командами в Самаре и в других частях России. Прям Сейчас мы работаем над тем, чтобы подготовить программу люби делать к uh, запуску в uh, дистанционном и смешанном режиме. Надеюсь, это получится. Uh, и я хочу пожелать вам, друзья, чтобы вне зависимости от того, что происходит за пределами вас, в, в вашей семье, в вашей школе, в вашем городе, в нашей стране или на всем земном шарике, uh, чтобы у вас получалось сохранять uh, устойчивое внутреннее собранное состояние, ставить цели задавать себе сложные вопросы, находить на них ответы и двигаться вперед, вне зависимости от того, что бы ни происходило. Это сложно, многие ситуации дестабилизируют, но в конце концов то, что ты делаешь, зависит по чесноку только от тебя. Это звучит, в общем, как дешевая ура-мотивационная лекция. Я совсем не хочу, чтобы звучало именно так, или чтобы именно таким образом это ощущалось. Но я понимаю, что в завершении этих двух часов и этого странного года мне хочется пожелать именно этого. Вне зависимости от того, что бы ни происходило снаружи, продолжать опираться, задавать себе сложные вопросы, искать на них ответы и опираться на тот внутренний голос, который доведет в STEM, в гуманитарии, в то, что социально приемлемо, одобряемо, и всеми поддерживается или в любую другую точку. Если ты ощущаешь, что тебе нужно идти именно туда, двигайся, а, и будет разворачиваться та самая жизнь, которую ты можешь назвать своей. Кубитфест 2020, смарт-курс, Архоник, много разных людей, которые постарались для того, чтобы этот год и это мероприятие случилось. Огромная благодарность командам. Огромная благодарность школам и учителям и бесконечная благодарность вам, дорогие участники, за то, что это происходит. Спасибо и до встречи в новом, в новом году 20-м или в 21 -м. Как уж сложится. Счастливо.